Привет всем. Сегодня меня сова приглашает на питье вместе с кондитером. Они напекли какое-то вкусное угощение. Очень интересно. Полечу я и попробую. Что же там такое может быть вкусное? О, привет, сова. Можно? Да, проходи в мой холодный дом. Вот, смотрите, какой вкусный торт. О! А сколько вы же его делали мы целую ночь не спали вместе с кондитером пекли его а как вы его могли испечь у вас же у вас же газ не такой ж большой чтобы такой торт уместить все правильно мы по частям сначала одну часть потом другую потом следующий уровень потом вторую часть и вы не устали Вообще-то устали. Ну что ж, давай чай заварим и начнем беседовать. Наливай воду, она закипела. Теперь рассказывайте, как вы тут поживаете. Ну что сказать, зима холодная, очень хочется спать. В общем-то, как всю зиму? Спали, спали. Холодно было, но у нас идеяло было теплое. Мы вместе с кондитером спали. А у тебя кондитер, как жизнь? Мне немножко надоело печь эти пироги. Очень сложное, скучное занятие. Но зато потом очень вкусно есть. Как мой чай? Как тебе, Ворона, нравится мой чай? Да, вкусный. Молодец. Ну вот, приятного тебе аппетита. Ой, то есть чаепитие. Спасибо. Продолжение следует.